Мы любим тебя, уважаем безмерно. Ты смог стать для нашего сына примером. Всегда справедлив, доброты образец, Наш кум золотой, лучший крестный отец. От нас, дорогой, принимай поздравления. Хотим мы тебе пожелать в день рождения Стального здоровья и радостных дней. Чтоб все, как по маслу, шло в жизни твоей, И все, что задумал ты, осуществилось. Душа, чтобы пела, а сердце любила, Высоких доходов, успеха во всем, Любви и согласия в доме твоем, Чтоб твой оптимизм не иссяк кум с годами, И жизни со светлыми лишь полосами Судьба пусть качает на гребне волны, И будут минуты блаженства полны.